Я не могу продать свой бизнес, не могу продать там недвижимость, не могу продать квартиру, не могу продать еще что там. Что необходимо сделать для того, чтобы продать? Восхищайтесь такой квартирой, такой машиной, таким бизнесом. Говорите, мне нравится это. Когда человек говорит, мне нравится, о чем он говорит? Он фактически посылает в эту сторону любовь. Uh, он говорит, мне, какая красивая стена, какая красивая, какое красивое колесо, какая красивая обивка, какой красивый человек, какая красивая там еще что-то. Мне нравится этот стол, мне нравится этот потолок, мне нравится вход в эту квартиру, какая хорошая красивая квартира. И вот если вы продаете квартиру, такая квартира будет 100% продаваться, потому что вы ее облучите флюидом своего восхищения, что фактически поменяет эту квартиру в глазах другого человека, как элемент, в котором есть накопленная любовь, которая фактически принесет вам материальное благополучие.